Всем привет, друзья! Сегодня хочу сделать обзор на курс, точнее, видеокурс 2150 рублей за два дня при помощи SEO Sprint. Почему этот курс? Получаю последнее время, да и не последнее, все время, каждый день хотя бы, наверное, минимум 5 писем приходит. Вот такого содержания. Очень нравятся ваши обзоры, спасибо. Но не могли бы вы подсказать действительно что-то рабочее? Вот я не знаю, честно, что отвечать на такие вопросы. Не знаю, как вот... Мне сесть нужно опять же проанализировать все курсы которые я изучала за последнее время, и выбрать самый лучший, я так сделать не могу. Уж поймите меня тоже, как я могу сказать вам то, что я считаю рабочим. Для вас это может быть абсолютно нерабочим. Все люди разные. Вот даже сейчас вот этот курс, обратите внимание, цена как бы доступна каждому. Я каждому, наверное, новичку рекомендую его купить. Потому что здесь даже то, что... Курс добавлен 10 месяцев назад. Как бы, да, можно подумать, что он там продавался, продавался раньше. А уже все по этому курсу зарабатывают, и как бы смысла покупать его нет. Я даже сейчас вот изучила этот курс. Ну, просто мне, как бы, я его, он находится очень далеко от топа, да, я его так и не найти легко. Я не знаю, откуда, кто его взял. Мне прислали эту, ссылку на этот курс, а, значит, После того, как мы проходили тему, да, питомцев, знакомств, там, кто в этом всем участвовал, те, же сейчас понимают, о чем будет идти речь. И как бы человек, который вот также занимался с этими питомцами, в итоге получил банк аккаунта. Как бы он скинул мне ссылку вот на этот курс и спросил просто, что стоит ли вообще, ну, даже пусть он очень дешевый, да, этот курс, стоит ли вообще даже заморачиваться. Мне самой стало интересно. Просто я, в принципе, предполагаю, что здесь мы также мы будем зарабатывать с помощью заданий. Мы не будем тут сами кликать или там э, серфингом каким-то заниматься. Нет, именно, да, мы создаем задание. И с, с, с выполнения этого задания мы будем зарабатывать. Только вот, опять же, какая партнерская программа здесь будет? Вот это интересно. А, значит, что хочу сказать? Опять же, вернусь немножко к питомцам. А, там было действительно трудно заработать, как сейчас я уже вот анализирую, понимаю, что. Курс продавался, он был в топе, он был продуктом недели, его покупали очень хорошо и все делали одни и те же действия, которые автор показывал в курсе. Если бы эти действия сделали там человека 2-3, тогда никто бы бана не получил. Но когда куча народу начали вот создавать эти группы ВКонтакте, да, вот это все, что нужно было делать, все делали. С этого же контакта лился трафик непонятный такой, потому что конверсия была очень высокая, да, люди приходили из контакта и сразу же регистрировались, такого в принципе не бывает, начало это все проверяться, в итоге администрация той партнерки, вот, с которой мы работали, все это поняли и начали всех банить. Я сама также получила бан, я этого не скрывала, я вам сразу рассказала. Выплату я получила и в этот же день получила бан, ну, потому что как бы там я ошибку совершила сама, но если бы даже я не совершила эту ошибку, бан бы я получила чуть позже. Потому как я общаюсь с некоторыми людьми, да, вот которые мне рассказывают, что да, действительно, если потихоньку-потихоньку работать, то и выплаты можно получать, и все будет нормально. Опять же, сейчас имен не буду называть. Девушка одна мне писала, что получила, по-моему, две выплаты получила. Третья вот уже была на подходе, и она получила бан. Ей также пишут, вы нарушили там какие-то там пункты, да, в правилах. То есть накрутка трафика там и так далее. В общем, я решила, к чему весь этот рассказ, все-таки этот курс взять и посмотреть. На самом деле, давайте пойдем сначала на сайт. Так, тут у нас видео, там презентация. Так, ну, как бы... Автор рассказывает нам принцип работы, что вот это все, конечно, мы делать не будем. Ни рефералы здесь нет, ничего. Как я уже говорила, просто нужно создать задание, и с этого мы сможем заработать. Почему здесь нам не стоит бояться бана? Как бы Сейчас, сейчас объясню по порядку. Давайте дойдем. Я не знаю, что здесь вот это за отзывы. Правдивы или нет, это мы с вами никогда не узнаем. Ну, в принципе, что... Так, сейчас, минуточку. Ладно, все вот Цена 280 рублей. Как бы может, может себе абсолютно каждый позволить. Эти деньги, как бы, я думаю, нормальная цена для этого курса. Я бы продавала данный курс рублей за 600, как это у нас в основном все Топовые да авторы делают на глопарте да и продают нам курсы по 600 рублей, по 700 там, где информации абсолютно никакой нет. Здесь же действительно информация важная, значит сам курс в формате видео, там один видеоурок почти на полтора часа, как бы все по шагам, отлично, мне все понравилось. Значит о чем речь вообще в курсе? Мы с вами регистрируемся на сайте. А Значит, этот сайт действительно существует. О нем я знаю давно. Пробовала с ним работать. Но вот не таким способом. Просто размещала баннеры на своем сайте. Ну, были там конверсии небольшие. Ну, как бы мне, мне это... Он просто занимал баннер место на моем сайте, где я бы могла разместить что-то более прибыльное. А я решила отказаться от этого метода. А вот сейчас, изучив вот эту информацию, думаю, что можно даже возобновить работу с этим сайтом, потому как он рабочий. что за сайт? Это сайт. Я сейчас расскажу вам, не буду говорить название сайта, чтобы не раскрывать да, всю тайну курса, чтобы не нарушать авторские права этого автора. Значит, сайт такой. Люди на нем, на этом сайте, ищут подписчиков в своей рассылки. То есть, э, схема следующая. Человек регистрируется на этом сервисе в качестве рекламодателя. Ну это не мы с вами, мы с вами исполнители. Есть люди, которые становятся рекламодателями. Они, значит, создают объявления на этом сайте. То есть им нужно привлечь подписчиков в рассылку там на тему заработка в интернете. Если мы с вами приводим вот одного человека в их рассылку, то есть по нашей ссылке подписывается на рассылку человек, мы с вами зарабатываем в среднем 15 рублей. Как бы я смотрела на этом сайте, там есть и 30 рублей, и там где-то и 60. Кто-то вообще ставит задание такое, что человек должен купить какой-то курс, по нашей ссылке, когда вы получите там 500 рублей или 400. Так бы вот, такой, вот такая вот схема, но я вам так скажу, чем больше стоит цена вот за конверсию, да, за подписчика, тем тщательнее проверяется трафик, откуда он идет. Здесь же нам автор предлагает совершенно такую нестандартную, я бы так сказала, схему по привлечению трафика. Опять же, это все... Мы создаем все вот эти площадки, которые, куда, откуда должен идти трафик, это все бесплатно. За что мы платим здесь? Это только за задание на SEO-спринте. Как бы я примерно посчитала, подумала: значит, если конверсия стоит пускай 15 рублей на SEO-спринте, автор показывает задание, нужно создавать ну, примерно цену ставить 1 рубль. Я думаю, что это маловато будет. Честно скажу, курс записан в 2014 году, но мы это с вами и видим вот в глопарте, что он добавлен 10 месяцев назад, потому что цены как бы подросли, многое поменялось. Я думаю, что стоит ставить цену хотя бы, ну, можно начать там полтора рубля, два, вот так. Как бы 15 мыслей мы зарабатываем. Но опять же, вас никто, вернее, вам никто не запрещает выбирать, например, другое какое-то задание на том сайте, где конверсия будет стоить 20 рублей, или 25, или даже 30. И как бы мы начинаем с вами тут тщательно работать. Не так, как в прошлый раз. В курсе да, про питомцев там была несколько другая информация, которая рано или поздно все равно привела бы вас к бану аккаунта. А здесь же такого вот нет. Здесь автор не скрывает о том, что трафик нужен на тот сайт, с которого мы будем лить трафик вот, в партнерку. Но опять же, сейчас я могу дать вам много информации разной. Вам проще это все изучить самим, если вам это, конечно, интересно. «Я для себя выводы сделала, курс работает». Как бы такие курсы работают всегда, где мы вкладываем деньги да и платим непосредственно уже а, за факт регистрации, за которую мы получим деньги. Единственное, нужно подойти в этот раз здесь с умом, все тщательно изучить и сделать, сделать все так, как говорит автор. Здесь автор говорит все подробно и честно. Это я вам сто процентов могу сказать. А, на этом, собственно, я буду заканчивать свой обзор. Желаю всем удачи. Всем пока.